Привет, друзья! В этом видео мы уделим внимание анализу футпринта, мы посмотрим на примере фьючерса евро, что происходит внутри дня, а также попытаемся понять, как действуют покупатели и продавцы, и определить, кто контролирует рынок. В этом нам поможет статья из нашего блога «Учимся читать футпринт», ссылочка на статью будет в описании к видео. Итак, мы открыли пятиминутный график и выставили отображение бедас в футпринте. От а слева у нас красным цветом выделены рыночные продажи, справа зеленым цветом выделены рыночные покупки. На данном примере вы видите, как котировку контролировал покупатель, и в верхней части обратите внимание на то, как появляются крупные кластера на продажу красного цвета, и после этого рынок пытается уйти вверх, то есть цену толкают рыночные покупатели. Вы видите зеленые крупные кластера после чего их попытки продолжить движение вверх проваливаются и свеча закрывается под контролем продавца, так как слева идут практически все кластера красного цвета. С этого момента попробуем проанализировать рынок по барово и будем разбирать, что происходит в каждой пятиминутной свече. После того, как у нас сформировался сильный медвежий бар с застрявшими покупателями на его хае, покупатели пытаются двигать рынок вверх, но следующий бар у нас снова закрывается под давлением продавца. Учитывая нисходящий контекст и разворотный бар, эти покупатели могут быть застрявшими против тренда. Их поглощает лимитный продавец, и мы дальше смотрим реакцию. Еще одним признаком слабости покупателя является иссякания инициативы в хай свечи которая сейчас выделена на экране вы видите как при попытке двигаться вверх движение не поддерживают крупные заявки на покупку после чего в следующем баре продавец снова берет котировку под контроль и уходит вниз в зону убытков открывшихся покупок после этого мы видим небольшую остановку цена идет вверх но мы снова не видим крупных покупок в это время появляются агрессивные продавцы. Мы их видим слева, выделенные красным ярким цветом. Таким образом продавцы пытаются агрессивно двигать цену дальше вниз. После чего срабатывает цепочка ордеров на продажу. И это очень похоже на срабатывание стоп-ордеров, которые вызывают цепную реакцию. Одним из признаков срабатывания стоп-лоссов является отсутствие сделок в одной из колонок футпринта. Когда мы смотрим на нисходящее движение и последнюю свечу, в частности, мы видим, что продавцы преобладают над покупателем в футпринте. В следующей свече мы видим, что продавец продолжает давить вниз, в футпринте преобладают красные ячейки и свеча снова закрывается внизу, то есть продавец контролирует рынок. В следующей свече мы видим, как новые покупатели входят в рынок, пытаются взять инициативу в свои руки снова, но все покупки поглощаются лимитным продавцом, после чего снижение продолжается. Отличительная особенность нисходящего движения заключается в том, что все попытки покупателей переломить инициативу заканчиваются провалом. Продавцы продолжают контролировать движение вниз, снова происходит сильное медвежье закрытие свечи, прошиваются крупные ячейки с покупками, их поглощают снова и снова закрывается свеча внизу. В очередной раз на отскоке вверх вошли маркет-покупатели, стандартная картина для нашего движения. И вверху движение иссякло, снова мы видим, как инициативных покупателей не хватает, чтобы продолжить движение. В следующей свече мы видим, как первый раз во всем даун тренде вышел очень крупный кластер на продажу, который поглотили лимитными ордерами на покупку. Это может свидетельствовать о том, что продавец начинает фиксировать свои открытые продажи с прибылью. И снова по тому же сценарию входят маркет покупатели, их поглощают, инициатива иссякает и идет новый импульс вниз и вот сейчас мы видим переломный момент после остановки движения вниз и отскока вверх мы видим очень крупные агрессивные кластера на продажу которые в первый раз за все движение вниз продавливают вверх после того как пятиминутная свеча закрывается под контролем покупателей мы можем видеть смену настроений на рынке После неудачной попытки продавцом двигаться вниз, ситуация меняется снова в обратную сторону. В футпринте явно начинает преобладать снова покупатель, продавцов недостаточно, а одиночные крупные продажи поглощают лимитными ордерами на покупку. Цена продолжает идти теперь в сторону стопов продавцов. В течение следующих нескольких свечей идет борьба между продавцами и покупателями. Цена не уходит ни вверх, ни вниз. Идет торговля в небольшом диапазоне, но мы уже не видим крупного продавца, который до этого очень агрессивно продавливал котировку вниз. После окончания небольшого рейнджа мы видим знакомую картину, только уже в обратную сторону, покупки в футпринте преобладают, продаж недостаточно, чтобы помешать быкам толкать цену вверх. На тесте максимального объема профиля покупатель поддерживает котировку от снижения. Мы это видим на выделенной 5-минутной свече в нижней части в виде крупного зеленого кластера. Продавец не смог закрепиться внизу, до сих пор не появились крупные кластера на продажу красного цвета и покупатель снова не пускает цену вниз и проталкивает ее дальше вверх. По аналогии с нисходящим движением нам нужно увидеть выход покупателей из рынка, для этого мы должны увидеть крупные зеленые кластера. После чего должен появиться крупный продавец, который сможет переломить инициативу. Произошел мощный импульс вверх и по характеру движения и крупным покупкам в верхней части пятиминутной свечи мы можем предположить, что покупатель выходил из рынка, после чего сразу же появились кластера с агрессивными продавцами и мы начали движение вниз. Практически в каждой пятиминутной свече преобладает продавец, который продавливает котировку вниз. Сейчас на своих экранах вы видите результат попыток продавцов взять инициативу в свои руки. Вы видите продолжение нисходящего движения. Это наглядный пример, почему стоит использовать footprint для анализа рынка в реальном времени и отслеживать действия покупателей и продавцов. При помощи этого мощного инструмента объемного анализа вы сможете в реальном времени увидеть перевес одной из сторон, вы сможете понять, когда покупатель слаб или продавец слаб, вы сможете увидеть знакомые свечные паттерны, посмотреть узловые точки с объемом и также вы сможете предположить, где происходят фиксации. Спасибо что досмотрели это видео до конца, ставьте лайк если оно вам понравилось, пишите в комментариях используете ли вы футпринт своей торговли и до встречи в следующих видео.